Система госзакупок была придумана для экономии бюджета. Идея проста. Когда государственным организациям нужно что-то купить или выполнить какую-то работу, они объявляют торги. Несколько фирм принимают в них участие, снижая цену. Конкуренция помогает тратить деньги налогоплательщиков эффективно. Все счастливы. Экономия при этом может достигать 40% от изначальной цены. Но что, если одна компания, которая участвует в торгах, подкупит другую? и отдаст ей, например, 10% за то, чтобы та не снижала цену. Тогда бюджет не сможет сэкономить денег. Компании, конечно, хорошо заработают, но это называется «картельный сговор» и это уголовное преступление. Но это в теории. А теперь давайте посмотрим, как это работает на практике, если вы единорос. В одном из наших прошлых видео мы рассказывали об Анатолии Бурове, заместителе председателя областной думы и главе фракции «Единой России». Он связан с компаниями ООО «Медтехкомплектация», сокращенная МТК, ООО «Медтехлизинг» МТЛ и ООО «Центр медицинской техники» ЦМТ. Все они учреждены одними и теми же лицами – Оксаной Кичевой, Сергеем Желтиковым и Ольгой Каминской. Кроме того, все эти компании зарегистрированы в соседних офисах одного бизнес-центра по адресу улица Советская, 22, офис 311, 312, 312 А и Б. Самый большой объем поставок по госзакупкам у МТК – вот они стали поставщиком реагентов в Кинешемскую центральную районную больницу почти за 3 миллиона рублей. Вот еще один контракт уже на 23 миллиона рублей на развитие паллиативной медицинской помощи. И сразу же еще один такой же, больше чем на 11 миллионов. Во всех трех случаях единственным соперником выступает компания «Медилика» и каждый раз проигрывает. Такая же ситуация и в конкурсе на поставку оборудования в онкологический диспансер на 8 миллионов рублей и поставку реактивов в первую городскую больницу на 5,6 миллионов рублей. Что же их объединяет? На всех этих закупках цена падает только на 1% и не больше. И таких закупок у МТК, в которых единственный конкурент Медилика, полно. За один только 2018 год мы нашли подобных контрактов на общую сумму примерно в 207 миллионов рублей. Сумма их начальных цен при этом составляет 210 миллионов. То есть в среднем конкуренция между МТК и Медиликой – позволило сбросить цену лишь на полтора процента, даже меньше. Да, встречаются отдельные случаи, когда стоимость контракта падала на 5%, что тоже совсем немного по меркам госзакупок. Но и здесь есть интересная закономерность. Вот, например, 30 мая 2018 года начинаются процедуры сразу по двум закупкам. Ивановской городской больнице номер 8 нужен аппарат УЗИ, а родильный дом номер 1 закупает инкубатор для новорожденного. В обоих конкурсах участвуют только МТК и Медилика. И в обоих случаях цена падает ровно на 5%. Первый контракт достается Медилике, второй МТК. Такая вот чистая случайность. Либо своеобразный размен. Для сравнения, давайте посмотрим, что происходит, если в конкурсе принимают участие какие-то другие фирмы, помимо этих двух. Например, этот аукцион привел к тому, что закупочная цена стала в два раза ниже начальной. Или вот поставка расходных медицинских материалов в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. И снова... Конкуренты не подыграли МТК, и цена снизилась на 40%. Так что же это за компания такая? «Медилика». Зарегистрирована она в Иванове, по адресу проспект Ленина, дом 49. Тот самый дом-корабль, который знаком каждому, кто хоть раз бывал в нашем городе. Вывески «Медилики» вы тут не найдете, но вам сразу бросится в глаза другая – индустрия здоровья. А делится с ней помещение, как мы можем видеть, волжская мануфактура «Оптика». Еще одна фирма, связанная с людьми Бурова. Подозрительно. Но пока связи с медиликой вроде бы нет. Обратимся к ее официальному сайту, и вот прямо на главной странице нас встречает история основания компании. Решение о создании принято после успешного проекта магазина «Индустрия здоровья», который открылся в 2007 году. Для контакта на сайте указан совсем другой, но уже знакомый нам адрес – улица Советская, 22, там компания заняла офис 203. На секунду вернемся к магазину «Индустрия здоровья» в Ивановской области. Юрлица с таким названием не существует. Но долго искать нам его не пришлось. Открываем сайт cmt37.ru. Да, это та же самая компания CMT с теми же Каминской, Желтиковым и Кичевым учредителях, что и у УНТК. И они тут же делятся историей создания магазина Индустрии Здоровья. Тот же 2007 год, тот же адрес. Очевидно, что на сайтах Медилики и CMT рассказывают об одном и том же магазине. Скажите... Совпадения и прямой связи все равно нет. Самые внимательные зрители могли заметить, что на сайте Медилики для связи предлагают писать на почту с подозрительным адресом Собака enricotexsobaka.gmail.com. Дело в том, что в том самом офисе 203 на Советской 22 официально зарегистрировано другое юридическое лицо ООО «Энрика». И кто бы вы думали ее учредил? Наши старые знакомые. Каминская, Желтиков и Кичева. Посетителям сайта Медилики предлагают звонить по телефону 410404, причем тот же номер размещен в разделе контактов на сайте CMT. Это вполне может оказаться номер бизнес-центра, в котором они находятся. Давайте позвоним и проверим. Здравствуйте. Алло, добрый вечер. А я хотел попасть в Медилику. На сайте вроде такой а, телефон был написан. Я не туда попал. А что хотели? хотели? А, ну вот на сайте у вас там написано можно покупать текстиль. Просто я не помню а. на самом деле какие компании. Вот вы сейчас тоже другую назвали. я вас сейчас. А. Да, я вас сейчас соединю. Uh -huh. Алло? Алло, здравствуйте, а не подскажите, куда я попал? Меня соединили сейчас, вот из медтехкомплектации на вас направили. А вы по какому вопросу? А, ну, по, по текстилю, на сайте Медилики видел текстиль, но я так звонил в Медилику, попал в медтехкомплектацию, как странно. Да, ну нет, ну да, слушаю вас. Теперь мы точно знаем, что конкурент УНТК во всех этих закупках был мнимым, и на самом деле управляется он теми же людьми, а значит, все эти аукционы на сотни миллионов рублей были проведены с нарушением закона. Казалось бы, на этом историю можно заканчивать. Все самое интересное уже на виду. Но нет, есть еще кое-что. Смотрите, генеральный директор Медилики Надежда Мишанина. А еще она ведет бизнес. И от своего имени, как и П. И тоже участвует в закупках. Вот аукцион на аренду оборудования для стоматологии за 600 тысяч рублей. А вот в 2017 году почти за 4 миллиона арендуется медицинское оборудование для седьмой городской больницы. А тут уже почти на 5,5 миллионов для Кенишемской ЦРБ. Продолжать можно долго. Смысл один. Везде снижение цены минимально, а единственным конкурентом на этот раз выступает ООО «Медтехлизинг», то есть МТЛ, компания с теми же людьми учредителями что и у МТК и ЦМТ. Так называемая оптимизация продолжает шагать по стране. Все чаще встречаются новости о сокращении медицинских работников, о ликвидации целых отделений и больниц, переводе санитарок в уборщицы. И в то же время руководить рабочей группой Госсовета по здравоохранению поручают Станиславу Воскресенскому, губернатору, у которого в области на медицинских госзакупках пилит сотни миллионов рублей глава фракции «Единой России» в областной думе. Мы направили заявление в Федеральную антимонопольную службу, и доказательств, приведенных нами, должно быть достаточно даже для уголовного дела. У нас нет никаких сомнений в том, что бенефициаром описанных схем выступает Анатолий Буров. Мы настаиваем на том, что расследование должно коснуться всех вовлеченных лиц и не ограничиваться лишь номинальными фигурами. Организация и покрывательство картельного сговора не может соответствовать статусу областного депутата. Анатолий Константинович Буров должен уйти в отставку. Вместе с этим мы требуем реакции Станислава Воскресенского, как руководителя региона и рабочей группы Госсовета по здравоохранению. Или это и есть та практика, которую вы собираетесь масштабировать на всю страну? Делитесь этим видео, подписывайтесь на наш канал и группы в социальных сетях. Давайте вместе выведем жуликов на чистую воду.